Здравствуйте, меня зовут Андрей Александрович, я психолог, и сегодня мы для вас хотели бы осветить тему и предложить проект, который, на мой взгляд, очень интересен будет тем, чьи пациенты, чьи родственники находятся в данный момент в реабилитационном процессе, либо в послечебной уже программе. Такой этот процесс для... Понимание процессов, в котором находится пациент, и также процесс для восстановления и для изменений родственника, да, родственника. С нами присутствует Павел Викторович. Павел Викторович вам передаю слово. Спасибо. Доброго всем времени суток. Меня зовут Тучин Павел Викторович, я психотерапевт, нарколог, и мы с Андреем Александром. Скоро мы уже 7 лет работаем в подобных семинарах, которые чаще, конечно, проводили очно, а сейчас в связи с пандемией вот предлагаем вам такую комплектованную комплексную а, программу а, для вас, родственников, а, реабилитантов, находящихся на выздоровлении, для того, чтобы познакомиться вот с... Ответами попробовать на вот эти вот вопросы, которые представлены, да, что делать во время реабилитации зависимого человека, как строить с ним, начинать общение, в каком ключе продолжать и из чего складывается прогресс выздоровления, как именно совместно ощутить вот эту прогрессивность. И наша программа, которую мы для вас подготовили, состоит из нескольких частей. Андрей Александрович, пожалуйста. Да, это мы непосредственно предлагаем работу с родственником, взаимодействие с родственником, можно сказать, постоянно на связи. Вот так, наверное, можно обозначить, где раз в недельку будет выкладываться семинар, в котором будет информация заложена для понимания, для развития для укрепления знаний. Вот, и где будет показано, что, как, почему вот ответы ответ именно на эти вопросы, у которых у родственника обычно бывает много, очень много потому что отдав пациента на реабилитацию, что же там происходит, но ну, также и что же там происходит, и что со мной происходит, еще вот этот вопрос можно задавать себе. И там в этом э, семинаре мы будем раскрывать эту информацию, где будет э, еженедельно подчеркиваться, э, подчеркиваться, Знания, наверное, да, знания и рост мы также будем обучать, подчеркивать, отслеживать и смотреть на себя со стороны. И помимо, спасибо, ежеднев, еженедельных семинаров еще будут такие условия, хотим создать, чтобы был общий чат, в котором вы сможете делиться вопросами более такими частыми, короткими, на которые мы сможем вместе Формулировать ответы, делиться ответами и вопросами, что, я думаю, создаст такую хорошую атмосферу включенности вот в такой реабилитационный процесс. С вашей стороны способности его лучше понимать, лучше исследовать, больше пользоваться его преимуществами. Вот. И для того, чтобы как-то практически тренировать свои навыки или, может быть, что-то познавать с практической стороны, еще третий момент, что будут письменные задания и материалы, которые нормально читать и с этой э, такой э, стороны упражнений смотреть уже на то, как сам резидент, например, да, реабилитант проходит реабилитацию, в чем связаны где-то его трудности, где-то успехи. То есть это приблизит... Мы видим, что ваше понимание и вашу позицию вот к тому уровню, который формируется, который складывается у выздоравливающего человека. Также хочу отметить, что будет еще у нас эфир. В этом курсе предусмотрены эфиры, где вживую вы сможете задавать вопросы, общаться с нами, мы будем отвечать на ваши вопросы, на ваши запросы, разбирать ваши потребности, и это все будет... В определенное время в эфире. То есть мы будем также общаться с вами в эфире. Голосового чата, да. Угу. Каких тем мы хотим коснуться э, наиболее подробно? То есть их будет семь, их будет три блока. То есть, в первом блоке мы будем рассматривать именно что? То есть, что происходило, что было видимо, что было невидимо, что э, суммировалось, что из чего перетекала, какие возможные причины, какие возможные триггеры были для развития, какие риски, какую роль играли а, окружение, наследственность, а, какие-то параллельные особенности характера. Потому что часть из этих вещей, которые я перечислил, скорее всего реабилитант продолжит с ними работу после реабилитации, чтобы выздоровление было устойчиво и непрерывно, то на это необходимо обращать внимание, в том числе внимание всей семьи. Ответ на вопрос, что это, это то, что побудило родственника либо самого пациента к такому решению реабилитации. То есть это, по сути, финал, побудил конец, то, что мы наблюдаем уже, да, но разбирать-то надо чуть-чуть побольше, чуть-чуть пораньше в жизни. И объективное видение с помощью заданий мы вам готовы предложить, посмотреть, что вообще происходило, оценить последствия ущерба как и для пациента, так и для себя. И наметить пути восстановления этих последствий, то есть реабилитации. Это способствует увеличению вашей информированности, вашей опытности в этой сфере таких внезапных последствий скрытых механизмов зависимости. И здесь вы сможете более уверенно участвовать в отношениях с выздоравливающим человеком и иметь такую довольно-таки безопасную, прочную позицию, как позиция ассистента. То есть, когда вы понимаете, что такое зависимость, как от нее выздоравливают, как поддерживать там, человека, да, что необходимо делать для поддержания выздоровления, то вы уже обладаете такой а, спокойной, а, размеренной позицией ассистента. Это не хорошо, не плохо, потому что не могли выключить болезнь, не можем просто так вот впихнуть в выздоровление в какие-то удобные нам сроки, мы можем его начать, а Реабилитант может его закончить, поэтому если идет объединение семьи, реабилитация отношений, то есть раньше, чем какой-то период устойчивого выздоровления, который обычно начинается после двух-трех лет выздоровления, то здесь родственники обучаются, это выгодно, это дает преимущество в отношениях перед каким-то беспокойством, перед неуверенностью перед тревожностью, перед растерянностью, которая может возникать в особо напряженной ситуации выздоровления. Здесь родственник, он может заранее понимать алгоритмы реагирования, заранее видеть а, те или иные выборы, которые профессионально являются рабочими, значимыми. Все вот это мы готовы с вами разобрать. Второй блок работы – это как как воспринимать то, что происходит. А что обычно происходит в реабилитации? Происходит либо хорошее настроение, либо плохое настроение у пациента, и родственник начинает реагировать. Хорошее настроение у пациента, родственник все, все в порядке, все, все нормально, все хорошо, чувствует все хорошо. Как только у пациента плохое настроение, все, родственник начинает попадать в тревожное состояние. Тут мы вам предлагаем, прям вот можно сказать какую-то конкретику, как воспринимать, что происходит с пациентом, как воспринимать, что происходит с самим родственником, как реагировать на обиды пациента в реабилитации, на злость пациента в реабилитации, на манипуляции пациента, когда пациент начинает манипулировать родственником, продавливать родственника, когда ну, разные виды манипуляции. Вот. И, можно сказать, будем показывать вам тропинки выхода к этим через эти состояния то есть по сути все что происходит в центре там нормально это просто мы родственник так реагируем на происходящее и спустя два месяца программа довольно-таки продолжительная раз в неделю мы будем разбирать эту тему усваивать этот материал делать те э, или иные задания по большему раскрытию понимания этой темы и навыков и в конце мы будем говорить, будем рассматривать, измерять способы оценки прогресса выздоровления, ситуации в семье, общения с резидентом. И посмотрим, насколько, как продвигается конкретный ваш случай. Но ну, вы будете смотреть, мы будем, в принципе, описывать, помогать вам выстраивать такие вот оценочные, среднесрочные по отношению к реабилитации взгляды. И здесь вам будет понятнее, то есть в, в ходе прохождения этой такой комплексной программы вам будет понятнее, что, собственно говоря, было до, как это сочетается с результативностью реабилитации, насколько те усилия, которые в реабилитации реализуются, они соответствуют объему зависимости, больше ли их делать, комбинировать ли их, и так далее, и так далее. То есть перспектива наша задача показать вам большую перспективу реабилитации с учетом оценки прохождения этой реабилитации резидентом и участия, собственно говоря, самой семьи. Да, и способы оценки. Мы попробуем вам показать несколько вариантов, по которым можно оценивать, чтобы научить родственника и самого пациента там также обучаем оценивать не чувствами, хорошо мне здесь или плохо, либо там ему плохо или хорошо, а оценивать реальными фактическими показателями изменений, то есть качественными изменениями Ну и в конце желаем вам, естественно, своевременного решения важных проблем, да, для чего, собственно, подготовили эту программу, в таком удобном, удаленном для всех и по времени распределенном, распределенной нагрузке для участия. Да, вот такая возможность, а выбор уже за вами. И, и э, хочу пожелать вам также своевременного решения жизненных проблем, то есть не откладывания, и мы готовы вам в этом посодействовать и предлагаем вам... Э, онлайн-семинар, онлайн-курс такой, вот, где мы подробно, напоминаю, что это все будет активно проходить, активно, подробно будем вам а, помогать, направлять и цель, и задача а, обучить не только пациента, но и обучить и родственника, пока пациент находится на реабилитации.